на данный момент, она, конечно же, мы все понимаем, может быть больше. А, Объяснить это достаточно простое. А, большинство населения России еще не осведомлено о том, что произошло вот это самое замечательное, удивительное и крайне важное не только для нас, а для истории России объединения. Просто люди про это, про это в своих деревнях, в своих многогородках, в своих городских окраинах, они просто не знают, что есть команда, где не только Миронов, Синигин, Байлепин, но и Михеев, и Гартунг, и Шейн, и Николай Стариков. Мощнейшая, на самом деле, команда людей с удивительным, сильным, честным, прозрачным бэкграундом, которая действительно является новой на политическом небосклонении. В этом смысле это одна из важнейших задач, насущных и актуальных, для нас просто до людей донести факт существования объединенной партии Тремя колоннами, идущие на выборы. Это очень важно. Если люди об этом узнают, почему у нас 33% населения не голосуют, Потому что они всю жизнь живут при зюгарной и они э, родились при них, они взрослели, приженились, разводились, как бы там, лечили цирроз. И всегда были, были эти люди, понимаете? И, э, по сути, эти конструкции не видоизменялись. Они, они так или иначе существуют вот в той форме, в которой они существуют. Я с, с огромным уважением отношусь к этим людям, я их лично всех знаю, периодически мы с ними ругаемся в прямых эфирах, но, да, тем не менее, понятно, что это не случайные люди, это ну, политическое Но только наша организация является сочетанием нескольких факторов, Который я, пожалуй, сейчас назову. С одной стороны, это, конечно же, э -э, колоссальный политический опыт федерального масштаба, я думаю, в моих старших товарищах, он совершенно неоспорим. Это люди, которые уже зафиксировали себя, э -э -э, без отеков папа в истории России. Это, конечно же, мощнейшая региональная команда а, людей, имеющих отношение к справедливой России, к которые а, представительно доказывали, что они способны а, решать а, разнообразные региональные задачи и конкурировать со, со всеми названными и не названными политическими силами. В конце концов, а, вы тоже долгожители а, нашей политической жизни. Это важная, важная составляющая, это важнейшая база. С другой стороны, для меня, как для человека пишущего, для человека, который имеет отношение к литературе, к, к журналистике, там, к социальной философии, конечно же, я считаю крайне важным, э, э, крайне важным то составляющее наши периоды, то, что э, с нашей колонной э, пришла э, сильнейшая литературно-философско-политологическая э, команда. В состав тех людей, конечно, которые сами на этом поле отлично работают. Мы все знаем, собственно, и замечательные экономические. Так или иначе работы э, Сергея Михайловича Миронова и, и, и, и замечательные вемуарные, кстати, тоже остроумные. Я, когда Геннадий Юрьевич в, в кабинете видел огромный многотопник собственно юридическо правовой его работы небывалый на самом деле э, европейского органа, тоже, конечно же, был поражен это тоже мощнейший и вклад. И тем не менее, там те люди, которые пришли со мной, и там, Николай Стариков, или да, даже мой советник по многим вопросам, Иван Иванович не просто актер, а автор многих книг, и весьма не глупый, честно говоря, книг. И Александр Готовов и так далее и тому подобное. Это пишущие люди, это люди, которых так или иначе слушает, слышит, воспринимает страна, я периодически бываю, скажем, на ток-шоу у Владимира Соловьева, я понимаю, что рядом со мной стоят, стоят мои однопартийцы, и это большая часть, собственно, людей, которые пришли на э, данный вечер. Здесь стоит там, Сергей Михеев, там, а здесь стоит, э, там, скажем, член нашего экспертного совета Дмитрий Куликов, ну и так далее, там, да? и Николай Стариков, и Кира Сазонова, наш блестательный постоянный эксперт. И надо, надо понимать, что, конечно же, ни одна политическая, действующая политическая партия в России, она такого, такого состава не имеет. Ну, не имеет она, она и не способна в этом смысле с конкурировать. Ну, там вот Иноган, э, господи, и Андреевич Зюганов, э, замечательный тоже человек, но там от него, там, я вижу, что Калашников, Калашников ходит, а Жириновский сам просто тащит за всю свою партию, я, честно говоря, не знаю там никого, кроме самого Жириновского. Вот, и это, это нельзя недооценивать. Третья составляющая тоже крайне важная, которая для меня важна, потому что она так или иначе вместе с нами усилила партию, это составляющая силовая, составляющая Донецкая, потому что вот наша часть, нас, наша составляющая за, за правду, она была создана, по сути, на Донбассе из людей, которые работали рядом со Свенебесным Александром Захарченко, из полевых командиров, из министров Донецкой Народной Республики. И здесь очень важное замечание я хочу сделать. Дело... В том, что когда совершались э, контрреволюции в Донецке и Луганске, они не предполагали еще какую экономическую модель они выберут для себя. И когда в процессе войны, в процессе террора со стороны Киева начали выбирать экономическую модель, это происходило у меня на глазах, и, собственно, я так иначе в этом участвовал логическим, органичным образом была выбрана левая модель. Вот Александр Захарченко, покойный, он вообще человек, ну, не левых взглядом был, пря прямо говоря, выросший там, он был мой ровесник, выросший 90-е годы, занимавшийся бизнесом, то есть у него было вот представление плюс-минус, как у всех людей вот этого поколения, о том, что вот рынок и все все прочие инструменты, они действенные и рабочие. Но когда страна попадает в кризисную ситуацию, выясняется, что все это не работает. Он, он говорит, э, ну, бизнес, там, да, вроде все они рядом, все знакомы, такая большая территория, они в состоянии войны принимают цены, они, они не, совершенно не думают о, о жизни государства, они думают о жизни населения, они думают об армии, ничего не будет, они озабочены а, озабоченно исключительно прибылью, хотя все по отдельности хорошие ему И в этой ситуации он э, был выбран. Неизбежно была выбрана социалистическая модель, которая, как оказалось, только она и работает, левая модель, только она и работает. Да, там с некоторыми оговорками не все получалось, но тем не менее я это увидел своими глазами и был поражен. Потом мы, конечно же, все это заметили во время коронавируса, во время ковида, когда все, вся эта пресловутая западно-рыночная модель, либеральная и когда все, вся она оказалась смехотворной в течение нескольких месяцев. Никакого, никакой повышенной безопасности, никакого базиса, никакой мелкий и средний бизнес, никакой социально адаптированный бизнес, никакой без помощи государства не способен это самое государство содержание я при этом, конечно же, ни в коем мере не хотел бы ущемить и унизить людей, имеющих отношение к бизнесу я сам им занимался и занимаюсь долгое время и неплохо понимаю, что это такое но тем не менее, мы взрослые люди мы понимаем, что государство это мощнейшая, сложнейшая машина которая нуждается в том, чтобы все ее ресурсы основные были направлены на ее развитие никаких сверхбогатых, никакого списка классов, никаких яхт, никакого этого безобразия не должно быть в стране, которая ставит перед собой такие цели, в стране у которой такое количество бедных, нищих. И... Вот. Поэтому вот эта составляющая боевая, составляющая силовая, составляющая, которая в кризисной ситуации работала и тоже усилила нашу организацию, она тоже очень важна. И всех этих составляющих ее нет, их нет. Их нет в, в, в, в, в этих замечательных организациях, на, в, которые представляют наших конкуренты. Вот, ну, а, замечательный пример привел Сергей Михайлович а, по поводу ЕГЭ. Да, это мы первые, а, Сергей Михайлович, потом мы поддержали эту идею и продвигали ее и с нашим старшим товарищем Владимиром Ильичем Меньшовым и с Иваном Хлобыстым проводили большую конференцию по, по этой теме. Мы его всколыхнули. Я смотрю, что все, Единая Россия уже начинает с ней работать. И да, Петр Долстой тоже был замечательный товарищ и приятель. Все, они, они уже говорят про ЕГЭ. Конечно, ради Бога, если это по благу страны, берите это. А, то же самое произошло с Донецкой правлением. Сергей Михайлович Миронов, а, партнер «Сподио России» тогда еще в самом начале поддержал независимость Донецко-Луганской областей. Мы там, мы там работали. Несколько месяцев назад мы стали проводить конференцию, провели конференцию, очень важно, очень нужную, о том, как от вас голосовать а, а, в текущей ситуации. Придумали разные формы, потому что там сейчас 800 тысяч людей, которые проголосуют, а будет до 4 миллионов со временем. Ну что мы что мы видим? Тут же Единая Россия, откуда ни возьмись, появил Дурчак, поехал на Донбасс, дай Бог ему здоровья. И они сказать, что это наша, как бы территория нашей работы. семь лет их там не видел никто. Никто, ни э, в какой бинопль, не могли рассмотреть никакую единую Россию. Приезжал, э, э, помогал проверить России, конечно же, в первую очередь. Э, были ребята и коммунисты, Леша Жулев был из Родины. Этих не было вообще ни в каком роде. Потому что, ну то есть они не знали, им уже же никто не сообщил, что там будет с а будет он деколизован, будет он принят, будет он признан. Ну все понятно, да, все взрослые, понимаем все, отдаем отчет. А, а, в Россия работала на бережение. мы вообще работали там, да, позиция патриотов тоже понятна, да, и очевидна. Вот, и мы заявили, они начинают приватизировать, говорят, нет, надо, да ради бога, у нас много идей. У нас много идей, наши, наши идеи э, ну, в самом лучшем, в самом полном смысле радикально, потому что все равно они, они не будут э, идти до тех степеней ни по, по вопросу пенсионной реформы, ни по вопросу Донбасса, ни по вопросу ЕГЭ. Ни один из наших конкурентов на политическом поле не сможет так последовательно проговаривать те вещи, которые мы проговариваем. В конце концов, мы реально действующая социалистическая партия, каковой не может себя представлять ни Единая России, ни тем более ЛДПР. С КПРФ у нас а, отдельные долгосрочные планы и безусловно, конечно же, а, а, большая действенная а, левая конструкция, которая а, будет влиять собой большинство в парламенте. Это а, огромный перспективный цели, которые мы идем и неизбежно реализуется. Это, к этому просто взывает население России. Население России. Спасибо. Наверное, заметил, они не знают еще о нашем существовании, но они по, по типу мышления, они безусловно люди левых убеждений. Нас, если кого-то пугает, не должно пугать симпатии населения, там, скажем, э, к товарищу Сталину там, или к Ленину, который на самом деле огромный, это самые известные действующие политики в России наряду с Путиным. А, потому что Сталин для, для, для населения это даже не столько конкретный человек, столько страшный сон буржуа. Он говорит, Сталин придет, вас всех накажет за ваши яхты, за ваш разврат, за ваш порог, за ваше безобразное телевидение, за ваше воровство, за ваше денег, за все остальное. Это символ, как бы люди к нему, к нему обращаются. и, а, Безусловно, все основные символы, которым люди апеллируют, начиная от победы и космоса, и бесплатной медицины, бесплатного образования, и т.д. и т.п., это символы Всем символы советские, это символы социалистические, это только куда мы можем оглянуться, и мы реально действующие наследники этой, этой парадигмы. В том числе, я еще раз возвращаюсь в смысле литературном, потому что я пришел в политику с этим бэкграундом, и как бы и как человек, который наследует принципам, сформулированным, сформулированным Максимом Горьким, и Сергеем Есениным, Маяковским, Шолоховым, всей этой великой плеяты, я совершенно спокойно говорю, что я... Политики собираются реализовать те вещи, которые завещала русская классическая литература XX века, советская литература более того. Как закалялась сталь, и боясь о настоящем человеке, это те образцы, которые мы неизбежно, э, неизбежно будем наследовать и которые неизбежно будем реализовывать. Ну и, честно говоря, положив руку на сердце, ну неужели подобные вещи могут серьезно произнести люди из Единой России или из ЛДП? Он же вновь и скажет, я хочу как-то э, как закалялась сталь, что-то делать. Он разобьет на части просто, если он про это скажет, что это не так, это неправда. А мы можем об этом говорить, и это и есть. Правда, И люди это понимают, люди это слышат, люди на это реагируют, надо до них просто донести эти простейшие вещи. Сказать, что мы отсюда, мы, мы из, из той же самой парадигмы мыслительной, человеческой, социальной, из которой ты, дорогой русский, советский человек, мы собираемся сделать ровно то, о чем ты мечтал и что, что тебе необходимо. Вот. И, и, конечно же, не только э, э, стоит упомянуть радость населения э, России или, или хотя бы надежды населения России в связи с нашим объединением. Есть, конечно, э, еще один фактор, который мы не можем не, не, не заметить. Это необычайное возбуждение наших названных и неназванных конкурентов. Ну, то есть, ну, может быть, там как бы в верхах все себя более-менее прилично ведут, но люди, которые наблюдают за событиями, они видят, что происходит в социальных сетях, в ютубе, там, и в прочих вещах. количество разнообразных фейков, грязных роликов, вбросов, безумной, аномальной, некрасивой, великовой информации э, по нашему поводу возникает, то здесь, то там. Это, конечно же, Показатель нашей необычайной состоятельности. Но они, они просто не обешали, потому что все то, что я вам проговариваю, они знают. Они знают наш интеллектуальный, политический, дипломатический, силовой и прочие ресурсы объединены. Они об этом догадываются, и это уже стало для них предметом серьезнейших опасений, потому что очень многие игроки, которые шли, собственно, к тем же результатам, которые мы имеем, они уже явно не получают, а многие действующие, деятели, там, в том числе и парламент, они просто из него вылетят, потому что мы, мы, мы войдем. И, конечно, это вызывает у мне... них ...наречальную злобу. Ну, то есть, я поначалу, я даже был как-то слегка Я думаю, а, что происходит? Что это? Каждый день выходит по три, три каких-то безумных ролика. У меня дети, в конце концов, читать, с... все умеют, смотрят эти... эти э... ...всю эту чепуху. Ну, или время от времени попадается на... <къех> на глаза неизбежно. Вот, я, кстати, спросил вашего... У моего товарища, который очень сопереживает нам и болеет за нас, вы знаете его зовут, его зовут Карам Георгиевич Чехназар, замечательный русский советский режиссер, и говорит: вот ну, так, ну, пожалуйста, так". он посмотрел на меня иронически, так своим представительным армянским алистагическим взглядом. Он говорит: Закар, это, как бы о чем ты говоришь? Это французский двор, это дюма, ты достиг со своими товарищами, с вашей коалицией, с вашими, с вашими безусловными перспективами, вы достигли а вы находитесь на предпоследней ступени, конечно, вас будут жрать просто всеми зубами, вас будут пытаться задушить на подходе, потому что таких шансов, которыми обладаете вы, этими шансами не обладает больше никто в России. Ну, то есть реально просто больше никто. Я не буду называть там игроков, которые пытались создать подобные действующие коалиции, как у нас, и у них ничего не вышло, а, а мы вот как бы на мы на старте, мы на старте и, и, и, и у нас э, свет серьезные возможности. Конечно, это будет происходить, и конечно ты должен этим гордиться, сказал Михаил Георгиевич. Поэтому я призываю вас не огорчаться по некоторым поводам, а гордиться, потому что мы самый серьезный игрок действующей политической системы, у нас самые большие перспективы, причем перспективы главного нашего понятия единой России зависят, прямо говоря, от того, сколько они смуглюют, администрируют э, или истратят государственные денег на собственный пиар, а наши перспективы зависят только от того, что... Насколько быстро мы донесем до людей, что мы существуем. принятят совершенно разные процессы. То есть мы а -а -а, обращены к правде, к слуху, к сознанию наших граждан, а они обращены к новым разнообразным как бы, возможностям манипуляции. Вот в чем разница. Поэтому их а -а -а, там 30% неизбежно будут -а идти к снижению, а наших 10-12% — -это, это действительно задача 15, это минимально. Они должны идти на повышение, потому что народ ждет нас. Он заждался нас, он, он, он э, затаил надежду о нас, что мы те, за кого мы себя выдаем, что мы и есть самая реальная, действующая социалистическая партия в России, реально действующая левую силу, которая есть все для победы. Спасибо.